Мы приехали в орел вот. иди становись да нет я просто снимаю мы приехали в орел вот мы с утра очень удобно доехали очень хорошо я бы сказала что достаточно дешево вот это у нас а дворец культуры железнодорожников у них володя я снимаю видео я видео пока снимаю так что можешь можешь двигаться. Вот. Мы только вошли в город, не имеем понятия. Я лично не имею понятия, куда двигаться. Ну Вот вышли мы вот отсюда. Это выход в город от придорожных касс. От придорож... да, пригородные кассы, пригородный вокзал. А он, самый, междугородний вокзал, он там, он дальше немножко. Здесь вот красиво. Ну, по крайней мере, аккуратно, конечно, но сравнить с Могилевым, конечно, здесь это несравнимо. Так.